Знаете, когда мы становимся для людей разочарованием? Когда перестаем давать себе обмана, Когда мы больше не позволяем дурить нам голову? Нас называют злыми и неблагодарными? Еще бы! Человек старался, а все напрасно. А мы бы рады видеть в розовом цвете. А вот только очки наши очень больно разбились стеклами внутрь.